Студенты с большим вниманием слушали спики, рассмотрели фотоальбомы, проделанные работы Союза Татар в Бельгии. Кто знает, может в будущем они свяжут свою профессию именно с этим делом. Елизавета Евтефеева, Руслан Урозаев, Универ -Ньюс.